как зарегистрироваться в компанию NSP и стать пользователем продукции со скидкой. Меня зовут Алексей, я сегодня кратко вам покажу, как сделать эту регистрацию. Есть сайт nsp25.com, на который вы заходите и вводите номер своего спонсора, либо вам должна прийти ссылка, по которой вы нажимаете, и регистрируйтесь, указывая свои анкетные данные и номер сервисного центра, в котором вы будете обслуживаться. Если вы не знаете такой ссылки, то под этим видео вы можете зарегистрироваться ко мне. Итак, вы заполняете анкетные данные. Для России вам будет указан номер сервисного центра для Украины, для Турции, для Казахстана. Когда вы регистрируетесь, вы указываете этот номер, вы можете покупать продукцию во всех сервисных центрах компании NSP со скидкой 30 и более процентов. Итак, когда вы зарегистрировались, к вам на почту приходит номер, который называется ID-номер. Вы заходите на сайт той страны, где вы хотите купить продукцию. Для Украины это сайт, для России это сайт, для Турции это сайт. Если вам что-то было непонятно, то под видео будет полная инструкция, как это делается. В следующем видео я расскажу о том, как сделать покупки на сайте компании NOSPI. До следующих встреч. С вами был Зайцев Алексей.